Как мы видим, деньги мне поступили семьсот 124 745 рублей. Друзья, проект платит. Если вы хотите зарабатывать и получать такие же суммы, как у меня, то обязательно досмотрите данное видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» или «Заработок в интернете с Майами». В этом видео пойдет речь об инвестиционном проекте «Окинфанд». В данном проекте я уже зарабатываю две недели. За это время мне удалось заработать более 300 тысяч рублей. Как мы видим в этот проект, я проинвестировала 95 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 200 тысяч. Также в этом проекте я зарабатываю абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 8 тысяч рублей. На балансе у него 124 тысячи. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Выводить я буду на Kiwi кошелек. Сумма для выплаты 124 тысячи 745 рублей. Также вы видите мои предыдущие выплаты с этого проекта. Проект платит. Статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой Kiwi кошелек.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 Захожу на 10-й тарифный план, то есть 500% за 34 часа. Начисление прибыли каждые 9 минут. Платежную систему я выбираю карты и инвестирую 40 тысяч рублей. Прибыль моя составит 200 тысяч рублей, а каждые 9 минут я буду получать по 884 рубля. Друзья, сейчас 40 тысяч рублей я переведу на данные реквизиты, и мы с вами продолжим. Ну вот, мой новый депозит на 40 тысяч рублей успешно создан. Ну и а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Зарабатывать мы с вами можем без вложений на партнерской программе. Реферальная программа разделена на три статуса, пять уровней в глубину. Также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений.